Смотрим самый патриотичный дом в Черешне. Облагороженная территория, декоративные растения, ворота на пульте и небольшой фонтан. Эти львы на ступенях от непрошенных гостей и станковый пулемет, если львы не справятся. За домом бассейн с шезлонгами и место для семейных посиделок с камином. А здесь полноценный гостевой дом. Теперь заходим. Все окна в доме можно использовать как двери. Есть настоящий камин на дровах. Здесь кухня, дальше спальня, а за стенкой котельная. С этой стороны совмещенный санузел и Детская комната. Теперь второй этаж. Это мастер спальня. Здесь балкон с видом на море, второй балкон на фасадную сторону и совмещенный санузел с джакузи. Рядом детская. Здесь можно посмотреть высоту волны и есть выход на чердак. Дальше мужская комната, настоящий ППШ, суровый взгляд отца народов и вид на море с балкона. Рядом санузел и гардеробная. Площадь дома 210 квадратных метров на 10 сотках земли. Вода и электроэнергия центральные, газ по границе, канализация лос. Звоните.